Привет! ждем нашего Экоклоуна, гостя из Барнаула. Привет! Та -тыра, та -тыра. здравствуйте! Очень счастлив, рад всех видеть! Как У -у -у. меня слышно и видно! От меня отлично. отлично! Отлично! Это же так прекрасно, на самом деле! Я даже своей цветной головой когда-то нафантазировать не мог, что я так раз и сейчас в Харькове. Представляете, как это с вами. Да, такое большое вроде бы расстояние, а, а же нас все-таки это все сближает, да. этот карантин. Да. Да, бывает. Здравствуйте, друзьяшечки, присоединяются, очень присоединяются, счастливы. Да. Здравствуйте. Единственное, только я переживаю, что у нас в Харькове сейчас для большинства детей еще время сна, но есть, кто повзрослее, может быть, они к нам присоединятся, потому что школьные занятия, по идее, уже у всех должны были закончиться. Вы уже учитесь, вас уже выпустили с этого коронованного? Нет, у нас еще нет, у нас сейчас все детки онлайн занимаются. Так. А у нас сегодня, например, в России, вы же другая страна, получается? Другая, да. Другая. А у нас в России сегодня официальный выходной. А, ну да. Вот. <смех> так что наши дети выходной. не учатся. У всех сегодня тоже официально выходной. У нас точно так же, как и у вас, пока правила не поменялись. Здравствуйте. А вы расскажите пока, как вас зовут, как вас это чего увеличать, лучше к вам обращаться. Так, меня зовут Таня. Я занимаюсь вопросами экологии, хотя у меня нет экологического образования, но ко всему пришла своим опытным путем. Вот. Была волонтеркой Харьков Zero West, организовали экологический фестиваль первый всеукраинский в Харькове. Вот. И мне очень приятно познакомиться с тобой, экоклон. Мне тоже так приятно вообще. Потому что у нас есть то, что нас с тобой объединяет, это общение с детьми. Я ну провожу занятия в школах и в садиках тоже с детками. Вот, это очень важно. Это я своей цветной головой подумал, что, наверное, проще всего будет обучить детскую эту голову, а потом уже взрослые к нам присоединяться. Ну, как-то так. Да, я с тобой полностью согласна, потому что потом мамы пишут, что после занятия... Так и начинаем сортировать, <смех> убирать э, на участках каких-то, что ребенок обращает внимание, и родители уже присоединяются. Танечка, ну я-то только начинающий эколог. Я еще не все до конца знаю, например. Я еще сам, как говорится, учусь, как это, в том мультфильме-то про Золушку, он говорит, я не волшебник, я только учусь, так и вот я тоже только познаю все это, самое главное и нужное, вот, но, в принципе, уже, ну, готов кому-то какие-то давать советы, как говорится, и рекомендации. Ну, тогда расскажи, откуда же ты к нам пришел? Так, значит, ну, я как? Я обычный там, клоун в 17-м поколении. Это у нас семейная у Пуговкины, как говорит моя бабушка Розочка Георгиевна. Вот. И когда-то, однажды, вдруг, я сидел в школе, я учусь в школе клоунов, вот, mm -hmm. на уроке математики, и немножко заскучал. Мне стало скучно, я такой сижу и смотрю, вижу, значит, бутылку с водой. Рядом стоят стаканчики. Mm -hmm. Я подумал. Если я пью воду после первого урока, ну у меня привычка такая, после урока физкультуры и после того, как пойду домой, то в день я использую три одноразовых стаканчика. У нас, значит, в этом в классе 33 землянина. То есть это в день получается 99 стаканчиков. Если мы ходим в школу, даже там 23 дня, так это получается. Сколько же стаканчиков мы тратим в месяц? А если умножить на всю нашу школу, а если на весь город, а на всю страну, так это получается, целая гора Эверест тогда вырастает. Тогда я начал тревожиться за нашу экологию. Я стал читать всякие разные газеты, смотреть телевидение, и понял, что миллионы тонн пластика просто захламляют нашу планету. Тогда... Я своей цветной головой думал, надо что-то делать, срочно принимать какие-то действия. Я взял свою, свой этот мультибук, значит, вот такой, и написал послание. Спасите срочно планету Земля. Я даже не а думал. Ну как это? Конечно, как я думал. Я отправил просто вот во Вселенную, говорю, помогите, спасите нашу Землю. Вот так. И, и это, я даже не предполагал, но к нам с планеты это прилетели Стелла и Артуа. Я сначала такую испугалась, думаю, они меня сожрут. Точно. Ну, у них такой вид необычный, они на нас совсем не похожи. И они такие говорят, кто-то здесь отправлял послание. Я так, это я, срочно надо убегать. Но тут они, значит, добрые оказались. И говорят, не приживай, землянин цветной, мы тебе поможем. И они рассказали три способа, как мы можем спасти планету. Вот. Поэтому сейчас я выполняю особую миссию. Мне нужно срочно об этом рассказать всем землянам на Земле. И какие же это три способа тебе рассказали? Можешь поделиться с нами? Да, конечно. Я же для этого сюда в принципе-то и прибыл. Как бы. вот. Самое главное, это нам срочно нужно уменьшить мусор. мусор. Это значит, когда... Мы же свой след оставляем на земле. Вот. Если ты посадил дерево, допустим, это хороший след. Ты спас дельфина, это прекрасный след. Но если ты оставил след в виде пластикового стаканчика, это очень плохой след. Поэтому... А ты проводил эксперименты? Ты закапывал пластиковый стаканчик? Я тут закопал один пакетик. И? Биоразлагаемый. И через... Я могу сказать... Выкопал через какое время? он нисколько не разлагается. Через полгода. Вот осенью закопал, весной раскопал. Он как был, так и остался. А написано там буквами русскими, разлагаемый. Не он совсем. Вот. Пластик разлагается там 400 лет, получается. Наш стаканчик будет лежать в земле. Понимаете? Вот мои пишут. Мария Рай, это что за реклама? Я тут не понимаю. Вообще неоплаченная какая-то. Поэтому Стелла и Артуа, они подарили мне вот такой стаканчик. Но это не полезно, на стаканчик. Да, а вот он очень удобный и полезный, потому что он... Хоп! Ух ты! Понимаете же? Да? Вот. И с этим стаканчиком я теперь хожу не только в школу клоунов, а везде. Даже в торговый центр. Так и я вас прихожу, можно положить, да? И в да? Можно. Вот и... Вот и фокус, фокус, о, и все. И он, значит, да. всегда самый мой. А я его не ты выкидываю. Такой стаканчик нашел? А да такие стаканчики полные, полные на самом деле в разных хозяйственных магазинах. Вот. А еще есть в интернете очень много предлагающих такие вот стаканчики. Их, ну, то, если ты хочешь, то можно найти и выписать. Вот. А если хочешь, то я могу даже как приз прислать за какое-нибудь полезное дело, например. Mm. Кстати. Идея опять в мою цветную голову пришла, они постоянно эти идеи ко мне вылазят откуда-нибудь, то оттуда, то отсюда. Так вот, и получается, вот такие вот эко-предметы, они очень полезные. Так что теперь 3 стаканчика в день в школе я не трачу. А в месяц я сохраняю почти 100 стаканчиков. А в год? О, так это вообще не пересчитать. Потом, значит, мы стали говорить про мешочки. Я говорю, ну вот я иду в магазин. Мне ж нужно апельсин взять. Куда я его, в руках вот так носить буду? Нет, Стелла и Артуа подарили мне вот такой. Опа! Прозрачный. Да, вот такой эко-мешочек. Значит, я беру его, оп, иду с ним в магазин, и складываю в него, например, яйца или апельсины, или яблоки и все остальное, это же очень полезно. У вас же тоже такие имеются? Я Конечно. знаю, я подглядываю. Конечно. Вот. Потому что если мы каждый раз мешочек будем выкидывать, выкидывать, то тогда вообще ничего от нашей планеты Земли-то и не останется. Все. Вот. Это значит первый секрет, очень важный. Уменьшай экологический след свой. Вот. Я теперь уменьшаю. Вот таким образом. Второй, значит, очень важный момент. Умылся сам приведи в порядок свою планету. У нас же есть еще люди, которые это умом своим не поняли, да? И они нет, пошли нет, в лес, нет. оставили там мусор. То есть принести-то они его принесли, но не унесли. Вот. Поэтому, когда я иду в лес, я собираю чужой мусор. Он, конечно, не мой, но планета-то это моя. Твоя. Поэтому я всегда привожу в порядок свою планету это второй очень важный момент и еще один момент мы же не можем совсем отказаться от вот этих благ как цивилизации получается поэтому когда я допустим пью из пластиковой бутылки да вот ее же не выкидываешь просто так это называется не мусор а это называется Отходы перерабатываемые сырье втор сырье вот это мне тоже рассказали замечательно а у, у вас там есть такие вот эти баки в которые раскладывать можно там конечно, конечно но у нас сейчас пока еще по Украине нету таких баков они не расставлены у нас пока только есть для pet бутылок и для стекла вот. стекло особенно важно. Да. Будем очень надеяться, что у нас появится в скором времени тоже а, разде раздельный сбор отходов. Так вот, я об этом и говорю. Если мы с вами объединимся, и нас станет много миллионов тысяч миллиардов, то тогда мы вообще просто будем говорить правительству, даешь каждому городу по раздельной мусорке. И я думаю, что тогда нам точно однозначно все эти раздельные поставят. И главное не просто поставят. Продолжаем. Да, а, а, а еще ведь оттуда будет доставать и, и делать какие-то полезные вещи. Вот. Например, с пластиком можно сделать другие какие-то вещи пластиковые, да? А стекло... подделки можно в школе делать и в садике, правильно? Ну да, можно, конечно. А самое главное, их потом ну, вот, перерабатывают и опять делают, например, ткань тоже из пластиковых бутылок, ну, вот например. Делаю, да, Я нет. в одном фильме заметила, увидела эту историю. У нас люди а вот, скажите... делают из бумаги, из тетрапаков у нас делают блокноты полностью. Из тетрапаков полезная вещь. Да, полезно. У нас из пластиковых крышек под Харьковом делают люки пластиковые. Они очень О, видите, делать. а я крышечки отдельно собираю. Вот, у нас уже тоже начинают это делать. У вас, я видела, тоже ручки делают из тетрапака. Делают, да, такое бывает у нас. Угу. А вот скажите, вы знаете, сколько лет разлагается стекло? Вопрос на засыпку. Ну, я-то знаю. Ну, так говорите, мне интересно-то. Оно очень долго разлагается, оно пока не превратится в маленький песочек, может пройти тысяча лет. Да, правильно, совершенно. Ты, вообще, вот миллион лет может разлагаться, потому что стекло сделано из песка, поэтому оно в... Впро... нет, не 500, не, не 500, дольщая, тысяча лет. Вот тысяча да, лет. даже тысячу лет, и то никто не знает, еще тогда, еще, наверное, не было, как его там разлагается. Логический это материал. Единственное, что его желательно в лесу не бросать. Ну и да, и в лесу не тоже разбросить. не бросать. А, вот а еще лучше переработать. Тысячу, да, да тысячу лет. Тысяча лет, да. Тысяча лет, Диан, представляешь? Это же просто сумасшествие какое-то. Когда начинаешь думать про такие цифры, думаешь, что это же даже меня не будет, и даже вообще никого уже, не знаю, знакомых не будет через тысячу лет. Поэтому Но это он очень важно. и из него переплавляют при больших температурах и могут сделать снова из него новые изделия любые причем совершенно стеклянный лампы бесконечно переделают. да что угодно маленькие баночки вазочки ампулки какие-то там я не знаю стекло ок оконное То есть абсолютно все делается и можно переплавлять и цветное делать цветные витражи переделывают из стеклянных бутылок цветные бутылки вы на прилавках видите да а, баночки, баночки. А, ну очень много разных изделий стекла можно сделать моя бабушка клоунская это, роза георгиновна 0 ну, или георгиевна или как там тюльпановна как хотите ну в общем бабушка роза она мне рассказывала, когда она еще была маленькой у них еще были в этих бутылках молоко и кефир так вот да. они да. помоют принесут в магазин им еще за это денег давали представляете может быть, у нас тоже снова начнут деньги давать за такое. Да, вот а полезная вещь. Потому что, в принципе, отправить стекло, бутылку сразу на переработку, это очень простой способ. Но есть же еще один вариант, да, перед тем, как да. переработать. Можно переиспользовать. Да, если конечно, разбитая. Да, если разбита, разбитая, то ее можно переиспользовать. Да. Можно, да. например... Ту... Можно точно так же. Вот я хоть и не бабушка, но я хожу, покупаю молочко в стеклянной бутылке. Ну а вот, видите, это полезно. Он пишет там у нас, если в Германии перепутал мусор, то за это штрафуют. Ну, конечно, только для начала их научили. Я тут, знаете, я тут недавно, значит, ходила, это, проверял, там, у нас в городе мало таких мусорок. Поэтому у нас есть такая организация, называется «Мусора больше нет». И вот mm -hmm. они у нас раз в месяц проводят акцию «Раздельный сбор мусора». Mm -hmm. Но сейчас же ведь этот, коронованный этот, наскакал на нас случайно, поэтому у нас нельзя такие вещи проводить. Поэтому, ну, нужно же куда-то сдавать. Я поехал, нашел этот бак, начинаю туда отправлять сумасшествие какое-то. Люди не понимают, как надо разделять. Они туда, где пластиковые бутылки, толкают всякие там... Однение упаковки, и все остальное. Ну, потому что в школе есть предмет математика, литература, есть русский язык, есть. А как управлять отходами? Предмета такого нет. Поэтому да. ты нам в помощь. Да. В помощь нам и, и вы, и мне отходами. тоже. И вот, мы друг другу. Да, мы должны помогать и обучать деток, потому что это предметы и дисциплина, которые не ввели в нашу школьную программу, к сожалению. И если мы не будем учить деток, то у нас будет то же самое, что в Европе. Никто не будет особо суетиться сортировать там пластик, все будут сбрасывать, и его будут вывозить и сжигать на мусоропер... мусоросжигающем заводе. Но я думаю, что для нашей экологии строить мусоросжигающие заводы, это не экологично, и это не есть правильно. Нам нужно а вот научиться, скажите, заботиться. У вас о бывает зима, например? Конечно, холодно, а это... минус 27 бывает, но это зима. О, там даже зима, такая зима. холодина бывает. Я думала, только у нас на Алтае так холодно бывает. Но на самом деле сегодня у нас 4 мая. Вот. У меня уже вон руки загорели. Потому что у нас на улице уже все цветы отцветают, у тюльпаны и все остальное так не должно быть. Все-таки радуются привет, там кто-то присоединился. привет. Радуются и говорят: о, конечно, здорово, там лето раньше времени пришло. Но я считаю что здесь проблема экологическая, потому что потепление глобальное наступает и все как раз вот из-за этого сжигание мусора, правильно? И из-за этого тоже, да, все верно. У нас там Дианочка вопрос задала, как переиспользовать разбитое стекло. Дианочка, если эти осколки не острые, то вот, например, камешки стеклянные на море мы с детьми собираем и мы из этих камней можем делать аппликации очень красивые. Картины можно делать из битого стекла, если оно не острое, потому что если острое, то пальчики ты можешь порезать, конечно. Это да. Ну, вообще, э, битое стекло, они его и принимают, потому что можно сдать просто цельное, можно, а, можно. А, а можно взять и битое, и его можно. тоже принимают. Или сдать на переработку. У нас вот, например, сейчас в Харькове э, сортировочные станции, они работают. Если человек не хочет и боится во время коронавируса или не может добраться... Э, городским транспортом, да, потому что сейчас очень много позакрывали транспорта, то у нас работает услуга такси. Ты можешь отправить свои отходы, которые ты насобирал на переработку, на такси. И таксист занесет и отдаст в сортиров... сортировочный пункт. У нас даже такси не работает. Нам всем запретили. у нас, наверное, даже в одной стране в каждой области немножко свои условия выставили. Да у нас в каждом городе свои условия, поэтому тут все понятно. Как бы. Но самое главное, у нас должно быть одно условие, мы должны соблюдать экологию, потому что неважно в какой стране, городе или селе мы находимся и живем, планета-то у нас одна ага. единственная. И знаешь, что мне грустно? Что когда у нас сделали карантин, люди стали доставлять продукты, питания. Э удаленно, да, через интернет. И очень много доставки еды на дом. А знаешь, что такое доставка еды на дом? Ты когда-нибудь заказывал? заказывал себе еду на дом? Не, у меня бабулечка Георгиновна так вкусно готовит, что мне ничего не надо. Она сама мне наготавливает. Вот. А люди заказывают. Люди, которые, ну, не задумываются еще о нашей планете о родном доме. И У нас в Харькове э, на свалке вывозится теперь на 50% больше отходов. Конечно же, это пластиковые отходы. Вот, так что нужно, нужно... Учиться, учиться самому готовить, правда же, справляться с этими условиями, в которые мы были поставлены самостоятельно. Тем более ну на... да, это, это, конечно, и... очень важно, но, опять же, должно быть именно понимание в голове. И вот мне кажется, если мы с вами вдруг напишем письмо президенту и скажем... Мы не хотим, чтобы у нас там, вот в торговом центре на фудкорте продавали в пластиковой посуде. И он должен запретить продавать пластиковую посуду. Им что, лень, тарелку помыть, что ли, я не понимаю. Лень. Им ну, не вот. им помыть тарелку. Это правда. А это очень плохо. Это очень плохо. Ленивые. Это плохие люди. Я знаю точно. Вот, я Проверяла. <laughs> вот. Так что вот так. У нас есть некоторые школы, например, которые заботятся уже об экологии. Есть частные садики. И в некоторых, например, у них есть условия, что ты приходишь в коридор, и тебе нужно переобуться, снять грязную обувь и переобуться в чистые тапочки. И именно тапочки. Раньше у них бахилы одноразовые. Но когда они задумались об экологии, то поняли, что им необходимо купить просто многоразового использования, тапочки. И даже если приходят родители, то они переобуваются в эти многоразовые тапочки или бахилы, но есть же, которые тоже шьют многоразовые, их можно стирать. И теперь они уже не используют одноразовые предметы. Есть школа, в которой я была, они вот как у тебя стаканчик, только не с барной. А многоразовый стаканчик. Они просто стали пользоваться не одноразовыми, а многоразовыми стаканчиками. На них регулярно вымывают. Ну да, это тоже, конечно же, очень полезно. Просто вот с таким очень удобно ходить, когда ты. Ну, очень здорово, да, да. Потому что, когда мне Артуа говорит, это значит, ты должен иметь при себе стаканчики. Я говорю, вы видели мой портфель, это в школу, там невозможно ничего затолкать. И он мне такой хоп и показывает. Я смотрю, о, какая мечта, волшебно, невозможно. Поэтому они мне даже подарили. Так что давайте мы с вами устроим какой-нибудь конкурс. И я, в принципе, готов даже дарить такие стаканчики и присылать. Вот по всем, да? Вот. Давай. Вот когда, когда вы там написали, что будет прямой эфир со Степой да, повод, там какие-то вопросы были, но у меня это с памятью не очень хорошо. Но я помню, там один вопрос по поводу воды. Так вот, смотрите, вода у нас тоже не бесконечная. Когда я вечером читаю сказки детям перед сном, я всегда говорю, а теперь бегите чистить зубы и умывайтесь. Это же тоже очень важно. Но только у нас правило такое. Намочил щетку, выключил воду. Чистил, чистил, чистил, чистил, чистил. Потом только включил и умылся. Когда ты чистишь, вода то зря убегает, поэтому ее нужно экономить. А еще я видел такой случай, когда, значит, там пришел в гости к одним гостям, там вот, а они мама моет окна, а вода у нее просто бежит там бесконечно. Так же тоже нельзя, поэтому воду нужно экономить. Давайте мы с вами устроим настоящий флешмоб. Вы сегодня вечером идете умываться и просите папу или маму на их смартфон снять видео. Вот. Взрослые тоже могут участвовать. Это полезно, полезно. Потому что если мы с вами такие вещи будем показывать, все скажут, ух ты, они такие экомодные. Мы тоже хотим быть экомодными. И будут за нами повторять. Вот. И тогда мы сделаем нашу планету экологически модной, вообще все. Вот. Так что снимайте, как вы умываетесь, выключайте воду. Вот. И ставьте с хэштегом, хэштег называть «эко быть модным И отмечайте нас с Таней. Мы будем очень счастливы, рады, будем репосты делать. Договорились? Да, это будет. И это начнем. Когда надо просто подписываться на меня, на ЭКОКЛОУН, допустим, да, или на Таню, подписывайтесь и будете узнавать все наши новости, а мы будем уже между странами такой мост устраивать. И как только закончится этот коронованный вирус, я-то путешественник же еще тот самый. Вот. Я приеду к вашим детям в тот самый детский сад. Скажу, какие они молодцы. Руку им, значит, пожму. Вот вообще. Вот все так должны делать. Тогда все будет хорошо. У нас был еще один вопрос от подписчицы. Спрашивала а? насчет киндеров. Как вот от киндеров попробовать отказаться ребенку? Как объяснить, да это уже что очень просто. В киндерах вредны они, не вредны. Ну, все же, на самом деле, очень просто. На самом деле, вот когда у нас мусора больше нет, когда они делают разболь, раздельный сбор отходов, вот этих вот перерабатываем, mm -hmm. там можно даже от киндер-сюрпризов вот эти штучки сдавать. Потому что яички, на каш... Желтые да. Яички, правильно? Да, да, да, Желтой. можно сдавать и mm -hmm. перерабатывать, да. Вот, и у нас э, есть... Вот это, когда сортируют мусор, можно пакетики от молока сдавать, можно целлофановые мешочки сдавать, можно пакетики от риса, там, от круп, от разных тоже сдавать, потому что на них есть такие значки, такие треугольнички. Вот. Но это совсем другая история, очень долгая, длинная. Вот. И там в треугольничке написано цифра. Вот как раз на этих киндерах написано цифра 5. То есть их можно переработать. Но по большому счету, конечно, они... Ну, там, не нужна. Там цифра 5 написано только на желточке. А сама игрушка, которая находится внутри этого желтка, она сделана из пластика, который нельзя переработать. Это мусор. Конечно, это мусор. Но вот, когда у меня есть какие-то друзья, да, там они говорят: вот там, идут, плачут. Там. Я вообще не люблю, когда кто-то плачет. Я обожаю, когда всех и смеются, да плачут, не люблю. Подходит, что ты ревешь, Мне мама не купила. Ты что, маленький, что ли, не купил? Так это же и не нужно совсем ты посмотри, это же мусор, по который ты ровно через минуту выбросишь. Когда э, бабучка моя красоточка была еще маленькая, у нее была кукла, так она до сих пор у нее есть. Вот она ее очень любит и бережет. А сейчас у детей, получается, миллион грушек. И когда спрашиваешь, какая у вас самая любимая, они даже не знают, что сказать. Кукла Барби там или какая-то и там кто она там, кукла Лол. Вот, они даже не знают, какая у них кукла любимая. Ну, это тоже такая история, это воспитание. А ты знаешь, что я сделала со своими кирндерами из своего детства? Нет. А я их сохранила. Да? Коллекция? У меня дети ими теперь играются. Я, их не... я оказывается была экологиня еще с детства. Да. Ну, коллекция это, конечно, очень хорошо, потому что мы даже с ребятами проводили такой флешмоб, когда только карантинный вирус начался, мы вот сидели по домам не знали, чем заняться. Я им показала свою коллекцию значков, но это вот у меня только выходные, которые mm -hmm. я выхожу. Вот. А у меня там огромная коллекция такая семейная. Вот. Так что я им показала, они такие говорят, о, у нас тоже есть коллекции. Но сейчас у всех, конечно, другие коллекции. Кто-то мне показал лего коллекцию, там, конечно, прям целый город можно построить, хорошая коллекция, полезная, вот, кто-то мне показал коллекцию кукол, вот, у девчонок тоже есть, и киндеры, это же тоже коллекция, если да, это коллекция, коллекция ну, конечно. ну, тогда, да, тогда, конечно, тогда, ну, приветствуется, главное, их любить всех, этих игрушек. Складывать, либо составлять, а пыль с них протирать, диване, сдувать, как да, говорится. Конечно, заботиться о них. Бережливое отношение должно быть правильно да. к своим игрушкам. Не просто бросил под диван или на пол, а ты должен заботиться о своих игрушках. Потому что я всегда говорю, что игрушки они все тоже чувствуют. И они а знают, да, что что у них есть свои места, например, что им не нравится, когда их бросают на пол. Они любят свою коробочку, вернуться, чтобы там лечь спать со своими друзьями. Это очень важно. Вот. Так приятно с вами вообще находиться прямо здесь, даже. Мне уже так радостно на моей клоунской душе прям сердце мое улыбается. И мне очень приятно. Тем более, что у нас, несмотря на то, что у нас разница во времени и большое расстояние, казалось бы, да, нас объединяет одна идея. И очень хочется верить, что у нас появится еще больше единомышленников. Того, может быть, мы выработаем какое-то более оптимальное время для эфира прямого, чтобы присоединялось больше детей. Ну, И, да. конечно, Они уже... еще могут потом в записи посмотреть нас, правильно? Могут, конечно, в записи потом посмотреть. И очень хочется верить, что если ты уже, я не знаю, как он, работаешь или не работаешь, общаешься с учителями или нет, ну вот мы это, когда спектакль у нас состоялся в феврале, мы запланировали, что после каникул поедем по всем школам и детским садам нашего города. Но тут случился казус, поэтому вот мы да. сидим в ЗАРЧИ и ничего сделать не можем. Но как только лагеря начнут, ну вот эти вот, как они там называются, столетние... Mm -hmm. работать, пионерские. Тогда мы поедем по лагерям все это рассказывать и показывать. Здорово, тогда... это летние лагеря будут, да? Да, да, тогда к ним и уже к ним поедем. Здорово. По... Вот так такая же мы много. расскажем. Знаете что, я думаю, что нам нужно просто выработать какую-то совместную методику. Причем нам нужно собрать свой штаб. Штаб экологистов. Так. Вот. Причем там не должны быть... Экологистов. Есть такой? Есть, конечно. О. Так добавляйте меня туда, в этот штаб экологистов. Мы будем придумывать какие-то разные вещи. Вот. Ой, там не по-русски пишет, я не совсем понимаю, но машу вам Нам всем. Пишут на украинском мове. Какие вы крутые! А, мы крутые! Кто молодец? Я молодец! У нас, знаете, когда эти были инопланетяне-то у нас в гостях, они говорят, какие вы молодцы, земляне и такие. И мы играли в такую игру. Кто молодец? Я молодец! Кто молодцы? Мы молодцы! Так что мы, да, мы крутые такие. Так вот, в этом штабе мы можем вырабатывать какие-то задания. Допустим, на неделю. Рассылать их по разным городам. И в каждом городе Выбрать ответственного, который будет эти вещи продвигать. Я думаю, тогда у нас, знаете, как это по-математически, как это какой-то прогрессии вот, начнется. Математическая матем... прогрессия. А. Во-во, да-да-да, именно с ней. И тогда мы вообще можем важные вещи делать, вот всякие дела. Взрослые, главное, нам тоже должны помогать, потому что я тут, значит, пошел рощу нашу убирать, у меня сил не хватило. Мне нужна помощь, такая, ну, настоящая, взрослая. Поэтому они точно должны быть вместе с нами, они а как не, не, не отдельно. Вот. И такое, оно совместное должно быть. Движение и детское, и, и взрослое, в том числе. Вот, мы, ну, мы дети, мы готовы помогать обязательно. Давай, давай в конце напомним задание, которое мы даем на эту неделю. Давай. Сделать э, видео небольшое того, как чистите зубы, при этом вы экономите воду. Да, важно. Да, вы ставите хэштег «Эко быть модно» и отмечаете нас двоих. Да. Для того, чтобы мы могли расширять, распространять информацию и популяризировать э, экологическое направление среди молодежи, но ну, и взрослого населения в том числе. Да? Правильно? Совершенно верно. Когда и дельфинам достанется воды, а то них, бедно уже на берег выкидываются воды, и мало там вообще не хватает в море. Так что, я думаю, что это очень полезно. Да. Тогда наблюдать и смотреть за нашими ребятами, которые, ну, насколько они активны, потому что я уже недавно писала статью о том, что некоторые люди почему-то стесняются выставлять информацию о том, что они комодные. Ну да, бывает такое, конечно, я тоже, наверное, стеснительный был бы, если бы не мои родители, которые в цирке каждый день выступают, я же там хожу им тоже, помогаю там все это делать, поэтому не очень, но это же полезно, главное понимать, что это полезно, ну пусть, пусть, наверное, не обязательно видео, пусть хоть фоточку сделают. Правильно. Бы, да, фоточку. А мы посмотрим еще, какая у вас зубная щетка. Да. Это тоже. Пластиковая или уже бамбуковая? Да, у меня пока пластиковая, у меня пока <съем> нет бамбука. У меня да? еще пока тоже. Я еще такой момент есть, что прежде чем купить что-то новое, да, я не могу выбросить на свалку то, что у меня уже есть, но я еще его не до использовал. Это тоже один из принципов экологического отношения к миру, ты уже приобрел какие-то продукты да, или товары, и они у тебя уже есть. Тебе нужно ими максимально доиспользовать их изначально. А потом, если ты уже знаешь, что ты хочешь перейти на какой-то более усовершенствованный экологический да, продукт, вот тогда, когда у тебя закончилось то, что у тебя было, вот тогда ты уже можешь переходить на какие-то другие товары. У нас еще есть такие ярмарки, которые называются «Если тебе не нужно, отдай другому». Они такие бесплатные, то есть обмен вещами. И вот там, кстати, тоже приносили игрушки. Например, у меня есть машинка, которой я уже не играю, большой же уже. Я ее подарил другим ребятам. Ну все, наверное, будем заканчивать. Хорошо. Спасибо большое. Привет Барнаулу, Украина. Харькову привет огромный. Чмоки-чмоки, как говорится от меня. Все, пока, Все пока ждем вас. ваших движений с хэштегами. Да. Все. До свидания. До свидания.